Привет! Выпуск номер 9, август 2019. Зовут меня был Логин Александр, хотел немножко рассказать об обучении. Обучение очень понравилось. На самом деле, я пришел как начинающий агент. До этого курса работал буквально две недели, где посадили меня на телефон и сказали, вот тебе справочник, по сути, Авито, и вперед, ищи объекты, продавай». Ну хорошо, я думал, все, в принципе, сейчас попрет. Ничего, неделю посидел, плюнул. Узнал о курсе Дарья и Антона. Посетил несколько вебинаров. В принципе, заинтересовался, записался на этот курс. Ну, в процессе обучения очень понравилось. Ребята все доходчиво объясняют. Максимум помогают. В целом, особенно при создании сайта. То есть, со второй недели помощь такая уже ощущается конкретная. Вот, все, опять же, большие плюсики во всем Смотрите, для начинающего много, конечно, информации, которая непонятной Но в процессе, когда уже начинаешь и идешь по плану обучения То, в принципе, становится более или менее понятно Самое главное соблюдать, потому что что-то идет в противоречие с тем, что ты делаешь постоянно и поэтому, ну, вроде как идти по скрипту, это вроде как детский сад Но когда ты по нему идешь и понимаешь, что люди начинают воспринимать это Ну, такие как бы положительные эмоции идут Да, сам я, конечно, после обучения, вот первую неделю очень плотно а, работаю с клиентами Ну, скажу так, а, в принципе, получается Людей много, конечно, после создания сайта, ребята, сразу всех предупреждаю, очень много а, так называемых конкурентов, которые оставляют заявки, ну и потом вроде как сливаются. Но нет, есть прямо реально горячий, все супер, в принципе идет, ждем, забронировал объект, поэтому в принципе себя чувствую таким уже продвинутым после этого курса. А, ну, что хочу еще сказать. Ребята, стоит посетить этот курс пройти его а, ну и повторюсь опять же по максимуму проходите все по написанной инструкции не влево ни вправо как говорится букву в букву ну и я думаю если человек адекватный и интересный ему то само собой как говорится все получится ну а самое главное ребята вам нужна цель к которой вы идете вот, если вы идете к определенной цели То вам обучение поможет И в принципе все у вас получится Если вы просто хотите попробовать себя Ну да, наверное получится Но в любом деле должна быть какая-то цель Вдалеке, грубо говоря, запланированная К чему вы идете Для чего вы зарабатываете деньги Вот Все, что хотел Еще раз спасибо Антон, Дарья Как говорится Всем удачи, всем больших сделок Всем заработать миллион. Спасибо, пока.